Микрорайон Октябрьский, Лузина 4. <связать> Даш, можно выходить, если хочешь. Наверное, будем погибать? Да не. приезжает тоже из города. На, Наезжаем. Сын более-менее постоянно. Вот. Так ну, только приезжает тут не живет если, да? Нет, ну иногда ночуем. Но... Очень тяжело, да? Конечно. Без конца его стреляют. Что... Тяжеловато, тяжеловато. Тяжело вот, тяжело вот. Спасибо. Тут же и живет, да? Здрасте. Здрасте. Снова вы. Да, снова мы. Вы То бабушки тогда привозили гуманитарно. Да, да, да, да, да. Пошлите да. к бабушке зайдем. Как она живет? Бабушки, бабушка шкаф топит в печке, потому что топить нечего. Бабушки. Вот носим дрова. Это вот последним градом вырвано. Две, да? Бабушка выживает уже, сама говорит. Здравствуйте, бабушка. Бабушка, здрасте. Здравствуйте. Помните, мы к вам приезжали? Тут, мам, я вам там это, ветки принес, рубаю как да, раз сейчас. хорошо. Я вижу, вы Как топите, вы тут живете? Да. Как, а? как живете тут? А как я живу? Вот, как, как видишь, одета, не было чем топить, а это я уже желала топить. Расскажите, сколько вам лет? Девяносто, 91. И вы тут сами года. живете? Девяносто ровно, а первый пошел. Понятно. А вам соседи помогают туда? Да. Понятно. Соседи а. мне помогают. Я им очень благодарна. Очень благодарна. Мне соседи хоть выручают. Даже уж до того, что не, не, не топить, ничего у меня нету. Думаю, хоть бы я умерла, умерла но смерти-то нет у меня Значит, еще нужны этому миру а? Значит, еще нужны этому миру Да Мне а, сказали А родственники где ваши? А? а? Где ваши родственники? Родственники где ваши? У меня никого нет, кроме племянника А племянник? Один племянник вот приходил утром, вот вот позадел, заделал окно, попади-то я все, все, все по вот. Слышу, слышу.